Хочу летать на F-11 4K PRO так же долго, как на F-22S 4K PRO. Берем аккумулятор от F-11S. Берем аккумулятор от F-22S. Разбираем батарею от F-11S. Разбираем батарею от F-22S. Получаем вот такую новую батарею путем прикрепления к верхней крышке от батареи f 1 s платы и самих банок от дрона F22S. Берем дрон f 1 k PRO и вставляем нашу новую батарейку. Получаем батарейку на 3500 на дроне f 1 s 4 k PRO.